На самом краешке земли Где чайки мечутся в испуге Старят на, на рейде корабли В порту надежды и разлуки Команды их на берегу Еще не ведают приказа И капитанский мостик пуст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 Они зовут издалека, Лучи раскинув, словно руки, И провожай, ожидают моряка порту надежды и разлуки, Как стонут чайки за кормой. Суля шторма и непогоду За горизонтом дом родной, а горизонт скатился в воду, но если точен наш наш компас, нас встретят верные подруги в заветный день, в счастливый час, в порту надежды и разлуки. Ты на прощание слез не лей, хватает соли в океане. Прямые мощь мачты кораблей Уже растаяли в тумане Заводит ветер свой напев В снастях натянутых, как луки А сколько их по всей земле Портов надежды и разлуки Заводит ветер свой напев в снастях натянутых, как луки, Ах, сколько их по всей земле, Портов надежды и разлуки. Спасибо.